Привет! В этом видео мы приготовим пирог с яблоками и грушами. Для приготовления пирога нам понадобятся фрукты, яйца, я беру кокосовое масло, но вы можете взять сливочное или маргарин, немного манной крупы, кокосовая стружка, сахар, мука и порошок для выпечки. Ну что же, приступим. Прежде всего, нам надо почистить и порезать фрукты. Фрукты нарезаем на дольки, но не очень Мелко, без фанатизма. Теперь смажем форму. Берем кокосовое масло и смазываем дно и бортики, равномерно распределяя. Теперь присыпем манной крупой, тонким слоем. Это мы все делаем для того, чтобы наш пирог не пристал к форме выложим фрукты на дно нашей формы выкладываем тонким равномерным слоем теперь мы с вами приготовим тесто яйца нам надо взбить взбиваем яйца миксером на максимальной скорости масса увеличилась и начинаем небольшими порциями добавлять сахар продолжаем взбивать на максимальной скорости и масса начинает постепенно густеть итак наша Яично-сахарная масса готова. Теперь нам надо добавить муку. Мука у меня уже предварительно просеяна. Я добавляю в нее порошок для выпечки. Вместо порошка для выпечки вы можете также взять соду и погасить ее уксусом. Для того, чтобы смешать массу с мукой, я не использую миксер, а медленными вращательными движениями, как бы поднимая массу со дна наверх, я вмешиваю муку в смесь. Быстро мешать не надо, для того, чтобы наша масса не осела. Когда вся мука смешалась с яичной массой, наше тесто готово. Фрукты мы посыпаем небольшим количеством кокосовой стружки и начинаем выкладывать сверху тесто. Тут самое главное не торопиться, стараться равномерно закрыть тестом все-все-все фрукты. Сверху опять посыпаем кокосовой стружкой. И отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Я первые 10 минут выпекаю в режиме верх и низ, а потом переключаю на нижний подогрев. Готовность пирога проверяем, протыкая деревянной шпажкой, вилкой или спичкой, кто как привык. Если тесто не прилипает, то пирог готов. Если еще не готов, но верх уже подрумянился, то накройте пирог фольгой и уменьшите температуру до 150 градусов, 5-10 минут и все будет готово. Вот такой пирог у нас получился. Запах кокоса и фруктов витает по кухне. Даем ему немного остыть и потом извлекаем из формы. Разрезаем на порции и зовем всех к столу. У нас обычно этот пирог сразу съедается. Пишите в комментариях, понравился вам такой вариант пирога. Заходите в гости!